Друзья, всем привет! Сегодня хотим показать вам, как можно соединить гирлянды между собой на примере модели серии 18 гирлянда типа Занвес. В комплекте у нас идет непосредственно сама гирлянда, сетевой шнур для подключения к сети и инструкция. Для начала подключаем гирлянду с сетевым шнуром при помощи коннекторов. Тут есть важный момент, что нам необходимо соблюсти полярность при подключении. В этом вам помогут стрелочки, которые расположены на каждом коннекторе. То есть при под... правильном подключении ваша гирлянда будет гореть. Далее мы переходим к другому концу гирлянды, на которой также расположен коннектор с торцевой заглушкой. То есть мы снимаем торцевую заглушку с гирлянды и уже подключаем данный коннектор с другой гирляндой. Также, соблюдая полярность с нашими помощниками стрелочками и уже фиксируем коннекторы между собой таким образом можно соединять между собой до 5 гирлянд в ассортименте компании Ferron представлены соединяемые гирлянды типа занавес, бахроман и линейные гирлянды для улицы